И я приветствую тебя! Сегодня у нас не хороший плохой чекпоинт, не гоночки по волрайдам, а скилл.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 И он выбрал какую-то карту да. в тушении ебу что это. Будем проходить, но выглядит красиво. По крайней мере снизу. Выглядит красиво. Ну, чё мы... Ты ч ты А тут что, ограничитель скорости или как? Или чего? В смысле ограничитель? Не можешь разогнаться? Да. А, ты попки поехал. Как? Да опять! Как на пидстопе, типа, чел. Тут по-любому еще где-то будет бустер на каком-то из поворотов. Но я не буду это все жопой проходить, я лучше, ты посмотришь, где. Это начинается интерес. с подъемки. Да. Ну я на валрайдике уже. Молодец, молодец. Ой, там наши любимые перекладки. Ух ты, класс какой. Где перекладки? А? А, так это не, Это не да. Если вы это Нет, видите, то. Это, мы это смогли, непроходибельный, мы смогли. Чувак. Если не видите, то мы не смогли. Да, если. Если увидите маленький кусочек, то просто был смешной момент какой-то. Ну его. Угу. Так куда я разгоняюсь, как. Ах. Ах. Минута, минута, минута карты. Ах. А я уже окрестил ее непроходибельной. Я даже подняться не могу. Нет, я подняться могу, я там не могу дальше. Там прикольно. Хоть подняться, посмотреть на это. Ах ты, блять, не заносись! Вон же чекпоинт, вон он! А, нет, там. Две перекладки сделал. Чего две? Три. Там, три, а. а. Ладно, ладно. Три подряд. Так, вот тут вот, вот так. Хорошо, проехал. Так, допустим, я поднялся. Дальше что делается? А, у, а Вылетаешь у, нахуй. У, у. А там <с еще <с одна, что ли? Или все? Или только одна? Вылетаешь нахуй, просто, чувак. Увидишь, я не скажу, как ты на карте. Я не скажу. Я не скажу. Там будет сюрпризик будет, когда я горел максимально. Но ты еще не горишь, Я еще не горю, к сожалению. Он поехал, он поехал. Ну да. Да тут я уже проходил. А. -а, -а. а тут я еще не проходил. Во, все, я начал понять Молодец, лучше лучше Прошел. О, о, вот тут ты меня догонишь, прутики. Прутики. А прутики, нет. а после них перекладка, да? А, надо, надо, Там надо, ст... надо блять, надо лучше стартовать. М понимаешь э, есть прутики а есть их тень и я не понимаю где прутик где тень владик пройдет все покажет все расскажет если он сможет сделать эту перекладку ебучую сможешь там легкая пиздец просто я бы за тобой посмотрел просто здесь трамплинчик в конце типа и не можете пройти или что да да прутики Понял. Классные. Понял. понял Ты понял, приехал, понял. Да, да, я смог. Я смог. Да, да уж, да уж, такое я делаю в первый раз в своей жизни. Ну у тебя то с прутиками проблем не возникает. А, у меня здесь тени. Тени тоже мешают. Тени это ужасно. Я относился к твоим высказываниям по поводу теней. Там еще, короче, там не просто, там, блядь, там сдалека надо, с, с самой дальней, под вот с этой. Вот слева, которая. А, тут еще нужно долететь, но ну, я долетел, короче. Чтобы разгон... А, молодец. Да, мне разгона не хватает. Там же волрайт, не нас... по прямой. По диагонали, по диагонали заезжай Я понял. На волрайт, по диагонали я... через путики. Я понял. А, выпрыгнуть вверх надо, да, там? А, типа того. Думаю, если ты вы прилетишь, ты не перелетишь в любом Фу. случае. Хорошо. Ой, тут еще одна перекладка. Я застрял. <с> ты меня догонишь? Нет, на перекладках ты бог, я лох. Понял, понял. Я уже не могу выехать. Спасибо, спасибо. Блять, а чё? А, -а, а я не видел ничего. <с> <с> а я проехал. <с> а, а, -а, а понял троллинг. Я понял троллинг и поехал а -а -а. на него. Ну все логично. <с> Рутики. Нет, выезд с райда здесь mm. <laughs> Даже не троллинг, это просто Ну, просто Так, контейнер, раз А чё он такой широкий? А, блядь! А прикол, ходишь тут с перекладкой И потом нужно заехать в контейнер <laughs> Я не взял чек <laughs> <laughs> Я не взял чек А, слушай, контейнеры какие-то широкие на этой карте Типа, мы проходили поуже которые да, я думаю, тебе кажется, ты просто научился Нет, здесь нереально шире Здесь Иксаха, спокойно, или что, это Т20 похуй, спокойно влазит Иксах О, это что такое? А вообще, сколько здесь чеков? 6 из 9 мы уже прошли, слышишь? Уже конец карты, mm -hmm. уже финиширую да? вот А тут написано 6 минут про, 15 минут стандарт. А, ну вот 15 минут это... Но я здесь застрял, я здесь застрял, я здесь не смог. Ой-ой-ой-ой-ой. Во-во-во-во, да-да-да. А после него контейнер сразу же. Сразу же, сразу же меня не подцепит, так что, ну короче... Меня тоже. Но здесь можно залайф конечно. Не надо. Надо. Лайф для лайфхакеров. Оставь это для знаешь кого? Знаю. Ну вот для него я оставил. имя. полегче, полегче. Так, куда мы здесь засиделись? Нет, нормально. Никто здесь не засиделся. Не ты меня просто столкнул на моем победном, я же знаю. Кто был как раз а -а -а. победный, ты меня столкнул, да. Ну все, вот это тогда все понятно. В что... Пишите в комментарии, что Владик лох. Пишите в комментарии, что Владик лох. Чтобы он меня больше не сталкивал. А еще можете залететь к нему на стрим и там написать это. Есть, прошел. В трубе. А, ты за лайфхачил, это я не верю. Посмотришь на видео, поебать мне. А я не буду смотреть, я Я не лайфхачил. И это очень приятно. Не лайфхачить. Да, и что же мне теперь Ух делать? Ух ты, это куда я сейчас вылетаю? А, ну все нормально вылетаю, значит. Короче, бери дикий разгон с Блин. этой трубы, чувак. Дикий разгон? Ты не долетел? Ну, блять, если бы я не увидел, что там, я бы не долетел. Так, я взял разгон, ну, нахуй. <свят> <свят> я прям в дырышку залетел. Прям э, в контейнер? Да, да даже это, не, не делая перекладку, просто залетел в дырку. <свят> <свят> <свят> У меня так было, но задом, типа, и я ударился от дырку, а не залетел в нее. Понял. Спойл. давай вылетаешь поехали я что упал как ты из э, после упал? этого я не знаю надо, надо было видеть не могу. Ух, попал молодец Еду. прям с перекладкой там с перекладочкой ну, вот скинешь там мне свой фрагмент, фрагмент. конечно конечно если бы я записывал ну значит я тебе не верю, ты лайфхакер. Спасибо, что сюда мне на диком разгоне. -то. Я прям улетел нахуй, Я опять не на диком, а на разгоне, потому что так ты, блядь, упадешь. Я, я, чтобы остановился. Потом спасибо, друг, разгон. я опять здесь застрял. Не взял чек? Нет. Пиздец. Разгон сделал, сделал. Главное, не бери бери дикий разгон, а то не долетишь. Ну не дикий, не дикий. Короче, бери дикий разгон с этой трубы. Там вообще не надо было разгона. Как не надо было? Надо было. Там 5 сантиметров дырки, бери разгон. Я думал, тебе не хватит разгона просто долететь до чека. Тебе же надо прямо в чек красивенько вылететь, туда им сюда. Не переживай, ты меня сейчас обгонишь, чего ты? Я не хочу. Обгонять тебя, я хочу пройти, да? <свист> да? Я хочу хотя бы пройти. А я за тобой. Не повторяй за Илюшей. Не повторяй за Илюшей. <свист> повторяй, повторяй, давай. Мама, все десант так говорила. Не повторяй за Илюшей. <свист> а ты брал, и все равно члены врач. Черт <свист> да? <Вы> члены <свист> Ну да, да, мы говорили тебе, что это чупа-чупс, но на самом деле пацаны тебе просто члены в рот сували Я же очень нерадержанимый человек А ты попробуй Ой, угарился немножко Тут и так тачка не тянет с этим прыжком на волрайт Она ж не липнет, а мы... А, подожди, а, а было выбор машин вообще в этой карте, нет? А я не знаю Если не знаю, был выбор машин в этой карте, может мы просто 20 зря взяли или что а это Иксах Ик Ик надо было ты два сбрать вот да да да был выбор и мы с тобой та да, ёбаный mm. покорёбанный не так заехал mm. давай сейчас красиво оба разворачиваемся Бля, и я за я тобой не повторяя за Владом да я не повторял я просто ты выше взялся я увидел что тебе жопу ткнуло и я ниже взялся и просто воткнулся О, как, как. в это. Все, короче, я начинаю. Один, не... один раз показываю, один раз, потом не покажу. Давай. Я упал. Уйди оттуда! А, тут скорость не хватает. А там еще и выкидывает же что этот разворот сам. Вау! Mm -hmm. Юху! это было смешно уйди а, я, я все-таки поеду за тобой зачем а когда-то мы вместе пройдем а, все, все все едь отсюда да, я прохожу Понимал? унижение в заднем проходе это точно и в проходит Я тут дрифчу, ты меня обгоняешь. Да, я в блять, ну дырка, ну это дырка. У меня еще и слипстрим. Ты меня обгоняешь, а у меня сзади слепстрим появляется, чтобы ты понял. Ну! Ну! Я же развернулся. Давай рассказывай. сначала на практике попробовать, а потом уже сказать, если что-то из этого пути не получится. Например, я придумал удариться в контейнер. Это ты красиво, Ууа! Ууа! А, Он поехал, он поехал, он, он поехал. Он ручки смог. потеют. А что пи за пиздец? Ч здесь понятно. за пиздец? А не... Вот, расскажи, ну, и вон... что. его можно сделать. <свист> <свист> Потом, кривой волрайт? Да. Там максимально кривой прыгучий волдей, чувак. Он а тих... Ещё прошел, главное прошел разворот, а мне ничего не, не сказал, как его проходить. Я что не сказал, с ним потому делает. что ты меня собьешь, я тебя знаю. Забрал бы пораньше, раньше, точно сбил бы. Вот именно, ну для меня, для тебя да. Для тебя? Для тебя проходи, для меня. Нужно это поворачивать. То, что меня на, один на, не раз, раз, не раз, раз развернуло, это уже, победа. По поворачивай мне на развороте. Поворачивай не на развороте, а на рампе сразу. Да переправо. я так и делаю, ну, ну, ну блядь, оно угол. меня заносит и просто выкидывает нахуй. А если не заносит, то теряется скорость, и я не могу поехать по этой тонкой хуйне. Все, блядь. Нет. У тебя есть Рома. Траха его. Кстати, кто еще хочет трахнуть Рома, ставьте лайк и и и и пишите комментарии об этом, чтобы Рома знал. Да, хоть, хоть, хоть какого-то Рома. Если кто-то хочет хоть какого-то, Да, да, да, чтобы Рома знал, что его хотят Не думайте, не думайте. Но только парни, только для парней предложение. Да, да, да. Надеюсь, тебе было приятно. Очень. Я тут постою. конечно. Хорошо? Пиво здесь, хорошо? Да, да, пиво там, постой, Все хорошо. Типа, мне оно не мешает. Хорошо, По я немножко поставлю. Немножко <свеч> поставлю. Хорошо, хорошо, сто. Я немножко поставлю. <свят> да постой ты, постой уже... Постой паровоз, не стучите колеса. Кондуктор нажми на полный газ. Я немножко поставила. Постой, поставь, поставь. <свят> Блять, а сколько можно? Каждый раз новый скилл тест. немножко. Да постой, постой, конечно, постой. Сука. Ну когда-нибудь у тебя получится, чувак. Когда-нибудь. Каждый возможно сейчас. Возможно возможно не сейчас, возможно чуть позже знаешь, жизнь такая непредсказуемая штука а что я тебе скажу? возможно и у тебя когда нибудь Нет. а вот это ты даже не надейся просто можешь даже знаешь сразу так отметать этот прикол ты что выехал? ты поехал? ты уехал? да, я прошел ты молчишь! А ты молчишь! ты бы меня там встречал сейчас, блядь. Я тебя знаю. Да, красиво. Красиво, блядь, я только заехал первый раз в жизни. полностью скорости нужно. Хорошо. Прям хорошо, прям, прям. Я чувствую моральное удовлетворение. Смотри на мою тень. А я пошутил. А я пошутил. А, мне нормально. Короче говоря, мы писали превьюшку. Да. Я, я да. поставил на себя касик, поэтому я поеду первым. Потому что на прошлой гонке мы забыли записать превьюшку и пришлось писать превьюшку на другой гонке. Это написано 6 минут про 15 минут стандарт. Поэтому... А, -а, -а ты меня обманул. А, -а, а, мой косарь сгорел. Опять. О, oh, курва! Oh, <laughs> каждый kurva. раз, чувак, каждый yeah, раз. Yeah. И я ничего не ставил сейчас, чтобы понимал. Вот. <laughs> <laughs> <laughs> вот. Yeah. Не знаю, пойдем сейчас ко второй гоночке или будем прощаться? Yeah, попрощаемся на всякий случай. Давай. Всем спасибо за просмотр, хорошего вечера, yeah. удачи, пока. Пока, пока. Ну что ж, если ты досмотрел до самого конца, то поставь лайк, подпишись. Разошли это видео 10 друзьям и будет тебе счастье. Хорошего вечера, пока-пока.